Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Политинформания» радиостанция «Народная волна Чикаго» Самая популярная радиостанция на Среднем Западе США Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер а Перед тем, как представить нашего гостя, я хотел бы поздравить Михаила Сергеевича Горбачева С его 90-летним юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья Бодрости и оптимизма. Я думаю, это будет поздравление от всей русскоязычной общины Чикаго. А сегодня у нас в эфире политический деятель, политолог, можно сказать, адвокат, потому что бывших адвокатов не бывает, и очень популярный блогер Марк Фегин. Марк Захарович, добрый вечер. Рад приветствовать Геннадий, рад приветствовать Игвард, и рад приветствовать ваших всех зрителей. Спасибо. Uh, Марк Захарович, uh, мы почти год назад беседовали, поэтому еще раз хочу вас поблагодарить за ту возможность, uh, которую вы нам предоставили, побеседовать с вами. <с uh -huh. uh, самая главная тема сегодняшнего дня – Европейский Союз и США ввели санкции uh, против руководства uh, России. Как вы считаете, они достаточны или это такой комариный укус? Ну, смотрите, есть разные показатели. Если говорить о количественном, скажем так, то это, конечно, совершенно недостаточно. Это э, совсем как бы слабый удар в этом смысле, потому что четыре ну, основные персонали, причем это совпадающие персонали э, как европейского пакета, так и американского. Видимо, это согласованные вещи, но определенно согласованные. Но, во-первых, эти люди уже под санкциями, но, во всяком случае, Бастрыкин Золотов уже как бы, входит в ряд санкционных списков, и американских, и европейских. А что касается Красного, генерального прокурора и м, Калашникова, главы пенитенциарной системы Федеральной службы исполнения наказания, он, кстати, тоже выходец, он генерал ФСБ. То я бы сказал так, что это не прибавить, не убавить. Они в таком режиме партикулярном находятся, что они, в принципе, как всегда, под санкциями. Особенно, вот я лично знал генерального прокурора Краснова, когда был адвокатом, защищал порядок дел, где он вел дела. Сейчас дело горячего. Вот. Я хочу сказать, что это оловянный солдатик такой. он Ему вообще пофигу все. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что это очень слабое... Как бы, мера, которая вряд ли повлияет на политику руководства Кремля, на политику России. Для Путина это вообще абсолютно безразлично, а для чиновников это не испуг. Потому что, я повторяю, выбрали тех, кто и должен страдать под этими санкциями. Это совсем не та категория лиц, которая бы была бы дорога самому Путину и сами, которые бы опасались этих санкций. Что касается перспективы. Да, это ну, уже не столько да. количественная, сколько качественная такая мера. Вот тут, возможно, есть смысл обсуждать сигнал. Потому что именно из США. Потому что... Видимо, Украина стала вот тем камнем преткновения, который и будет определять стратегию Соединенных Штатов, в частности, на восточноевропейском пространстве. Начнутся там боевые действия, нет, там уже подвели тяжелое вооружение, кстати сказать, с двух сторон. И для Москвы эта мотивация отомстить за фактическое начало ликвидации промосковских сил в Киеве. Ну и как бы кум, там личные отношения, Медведчук. А для Соединенных Штатов этот способ ответить на все, что делает Москва. Именно в Украине. Если Москва не сможет ничего продемонстрировать в Донбассе, если даже начнутся какие-то боевые действия, но в результате их не будет достигнуть никакой Кремлем результат, то это будет серьезная потеря. И вот тогда наступят настоящие санкции. Это будет повод более существенный. Не Навальный, а вот именно что агрессивная политика на востоке Украины. И мне кажется, что... И отложенный какой-то эффект имеет место. Мне кажется, что американцы пока еще примериваются. С европейцами все плохо. Это я могу сказать. Там вряд ли будет продолжение существенное. Я думаю, этим всем ограничиться. А, Марк, смотрите. А сегодня министр иностранных дел Рябков бодро заявил, что За Москва... Люди. Москва ответит адекватно на диплом, дипломатический этикет, как бы, на действия Америки и Европы. А как вы видите, как может Россия ответить сегодня на санкции? Да, в общем-то никак. Они прежде тоже принимали меры зеркальные и ну, приблизительно составляли списки людей э, из сената, из конгресса, ну из палат представителей, из госдепа, которым запрещено тоже въезжать в Россию. Ну про содержащиеся в российских банках их активы говорить не приходится определенно, да, а, но ну, это совершенно, в общем-то, безразлично абсолютно чиновникам из госдепа, там, не знаю, представителям конгресса ничем они не могут ответить, у них просто нет таких мер. А такой в продолжении вопрос. Профессор Соловей недавно, по-моему, даже в эфире вашему каналу, или вот еще есть несколько, сказал, что санкции не вводятся серьезные по причине того, чтобы дать возможность произвести в мягкой степени транзит. Они знают, что Путин уходит, поэтому не хотят внешне давить на на действия россии как вы считаете как вы это видите Ну, это версия это версия непроверяемая версия потому что она определенно непроверяемая нельзя спросить у путина про транзит и нельзя удостовериться в этом непосредственно только по факту можно будет понять что действительно транзит имеет место и стратегия или тактика вашингтона например была такой чтобы не спугнуть его возможные формы реализации да, чтобы передали не группе мобилизационной Патрушева, а более умеренным. Ну, например. Я бы сказал так, что вы знаете, весь 2020 год, если вы на него оглянетесь, все меры, которые предпринимала власть, собственно, откуда возникла идея транзита. Ну, правда, Соловей говорит о том, что есть обстоятельства непреодолимые силы, возможно, связанные со здоровьем Путина. Я бы это тоже не исключал, но тоже непроверяемо. Потому, что ну, не такой большой у него возраст, как бы на 69 году жизни, но жизнь нервная, понимаете. и Исключить того, что у него могут быть какие-то проблемы со здоровьем, которые вынуждают его как-то изменить свое положение во власти, этого нельзя исключать, но не проверить. Вот, Но возвращаясь к тому, что м -м, транзит э, может э, предположительно иметь место ровно потому, что все, что происходило в 2020 году. Это настолько не похоже на все, что делалось в предыдущие 20 лет, начиная от э, изменения Конституции э, и заканчивая собственно, отравлением Навального, после чего выяснилось, что вообще отравлений было гораздо больше, вообще совершенно непонятно, зачем это все было делать, зачем переводить вот так... Э, Сказать, ситуацию в кризисную, в ситуацию в настолько острую, ради чего? Даже до президентских выборов у Путина формально еще целых было 4 года. Они в 2024 году пройдут. Это все можно было начать ну, там, делать в 2022 году. В 2023 даже году было бы не поздно. Но почему-то взяли под усы именно в 2020. Это странно. Это странно и отсюда, в общем, слухи о транзите получили свое какое-то Дополнительные, дополнительные доводы в свою пользу, потому что ну там, например, еще и немыслимые гарантии бывшим президентам, принимали целый корпус законов об этом, изменений, поправок и так далее, что они там пожизненные сенаторами становятся, ну, членами Совета Федерации и так далее. И это все породило очень серьезные дискуссии относительно того, что действительно под этим есть какие-то основания. Опять же, я повторяю, для Валерия Дмитриевича Соловья это, ну, такой концепт. Он его принял для себя, что действительно транзит возможен и что... Его невозможно ждать долго, потому что, ну, действительно, транзит ⁇ это такая вещь, которая не может растянуться на 20 лет или даже на 10. Он должен происходить в ближайшее время. Он исходит из этой предпосылки, и действия э, контрпартнеров, такие контрверсивные действия на том же Западе, там, не только в США, и в Европе, он пытается объяснить именно через это. А вот произойдет это или нет, но ну, время покажет. Я думаю, что... Вы знаете, могут конкурировать несколько тактик, которыми руководствуется нынешний Кремлевский руководство, сам Путин. Ведь моя-то идея заключается в том, что транзит есть, только это передача власти от Путина к Путину. Имеется в виду, что возникает некая возможность для маневра, при которой Путин просто меняет свое качество. Он перестает быть там, президентом, например, но становится там, главой Госсовета, еще кем-то. Тем более, что это точно абсолютно Путина вообще управленческая деятельность, зависимость от непосредственной необходимости постоянно заниматься экономикой, финансами, пенсионной реформой и так далее, она его тяготит. Она его реально тяготит. И он немного с завистью посматривает на своих значит, таких же партнеров там, в том же Казахстане на Илбасы и так далее, когда можно оставаться при власти в том же объеме, который у тебя есть, но не заниматься всей вот этой ерундой, а сидеть в бункере, например. Да? Но, но, еще раз повторяю, обстоятельства могут возникать такого рода, что уйти уже нельзя. Как уйти, нельзя остаться, где поставить запятую, понимаете? И мне кажется, что это может меняться. Вот сегодня утром он встал, вроде бы складывается обстоятельства, что можно на какой-то процесс транзита начать, а к вечеру станет понятно, что уходить нельзя, просто вот кончишь, как Каддафи, я бы так сказал. Марк Захарович, вот то, что я сегодня видел, санкции США для меня, так же, как и для вас, это такая насмешка. Я рассчитывал, конечно, что это будет намного серьезнее и интересней. Но кроме тех опубликованных фамилий, которые я прочитал, одна фамилия меня ну не то чтобы удивила, но я как бы задался вопросом. Сергей Кириенко, почему именно среди тех, на кого давит США, находится Сергей Кириенко? Ну, во-первых, я напомню, он в Европе появился в осенью, когда, собственно говоря, европейцы ввели в отношении него и его зама санкции. Ярин там такой. Ярин, да, да там тоже есть, Ярин, да. Вот, Киренко Ярин. и Ярин. Ярин, Ярин – это, это вообще просто серая мышь такая, знаете политтехнолог очкарик такой вообще невзрачный тип но тем не менее достаточно влиятельный поскольку он занимается кадровой иной политикой администрации президента э, в части вну, внутреннего управления внутренней политики направление которое возглавляет кириенко в качестве первого заместителя у вайна глава администрации президента что касается кириенко э, вы понимаете какая вещь его ведь ответственность определили за отравление навального он политически сопровождал ситуацию, связанную с Навальным, потому что входит в его компетенцию. Он смягчает удар в прессе, он так сказать, пытается отыгрывать какие-то версии. Вот, например, когда Навальный возвращался, это его была идея в этом же аэропорту, куда предполагалось прилетит Навальный, во внуку, но, правда, там переиграли самолет э, по ходу развернулся и прилетел в Шереметьево, если вы знаете. Да? Mm -hmm. Так Вот он, например, взял для того, чтобы встречающих Навального перебить картинкой, значит, пригнали каких-то сумасшедших подростков встречать такую, знаете, здесь э, переросток, такая нефетка по фамилии Бузова. Mm -hmm. Она то ли поет или что-то она показывает задницу, даже не знаю. Mm -hmm. Такая странная типаж. В Америке даже таких аналогов, мне кажется, нет, такая деревенщина. И вот они прислали, значит, ее встречать, как будто бы, значит, массовая такая встреча. Вот полусатанинского такого типа оргия такая и вот он такими вещами занимается. Я не думаю, что Кириенко был ответственен за непосредственное отравление, потому что этим занималась ФСБ. Вторая служба, служба по защите конституционного строя вместе вот с этим пресловутым институтом криминалистики ФСБ под руководством Богданова, откуда собственно. Химики были прикомандированы к группе, которая постоянно следила за Навальным и организовывала собственно, его отравление. Но, конечно, Кириенко связан с спецслужбами. Вы не должны питать иллюзий. Кириенко начинал вообще свою жизнь как комсомольский работник. Но в Росатом, когда он его возглавил после того, как уйдя из в начале нулевых фракции правое дело, он так называл СПС из Государственной Думы, его назначили на федеральный округ, да, главой федерального округа, были такие дожди, сейчас они снизведены в ничто, но тогда это были влиятельные, он Приволжский федеральный округ возглавлял в качестве представителя президента, а потом сразу попал в Росатом, вот Росатом это структура ФСБ и КГБ, она никогда другой не была, и есть предположение, что, например, я думаю, у Западных спецслужб информации есть, что когда отравили Литвиненко, то радиоактивной полонии как раз-таки передавал ведомство Росатома. И я думаю, под этим очень серьезное основание. Так что Кириенко не такой белый, пушистый, не такой квазилиберальный, как из него рисовали. И это полноценный элемент путинской системы, причем такой органический элемент. И поэтому он должен находиться под вне всяких сомнений, я думаю, даже еще более жесткими. Вот у него дочка во Франции, значит, училась в Сарбоне, по-моему, что-то в этом роде. Это очень удивительно, потому что он на седьмом десятке, ему уже за 60, там или 60 вот, исполнилось. Ну, 60, он, он, он молодой, он 63-го или 64-го года, к 60 -го подходит. Думаете? Да, я, да, я, да. Я, я думаю, что. Он же ему... был киндер сюрпризом. Да, э... он был киндер-сюрприз, но это было в 97 в... году. Этот был киндер сюрприз. Да, ему было 33 лет. Прошло-то четверть века. Ну да, где-то ему под 60 или 60. Это, ну, может, 60, даже, ну, да. под 60, бог с ним, да. бог с ним. Ну, неважно. Смысл да, да, в том, да. что дети его себя чувствуют комфортно. Он, конечно же, миллиардер, как и все, долларовый миллиардер, естественно. И поэтому, понимаете, для него санкции, может, и болезненные, но они, в общем, на отпрысках не распространяются. Поэтому, на самом деле, господин Кириенко, как и Ярин, являются такими же в общем виновниками того, что происходит в России, и в частности происходило с Алексеем Навальным, как и многие другие. Просто я повторяю, здесь есть количественные показатели, почему так мало. Да? Угу. Почему не, не, Есть качественные, почему не затронутые олигархи, о которых просил Алексей Навальный, своего соратника Владимира Ашуркова, перед вылетом 17 января в Москву. И они составляли вот этот пресловутый список короткий, на 7 или 8 человек, и на 35 большой. Не затронуты э, не только олигархи, там, типа Усманова, Абрамовича и тому подобных, но и затронуты даже пропагандисты, о чем многие-многие годы говорилось. Я сам лично не раз бывал в Вашингтоне, встречался с конгрессменами, в Атланте-Конселе, много раз встречался, выступал там, встречался с Дэниелом Фридом, ветераном, собственно говоря, политики санкций. Он авторитетный сотрудник бывший руководитель направления по санкциям Госдепа, начинал, по-моему, с Джексона Веника еще, по-моему, где-то в те времена. Ну вот, и, так сказать, не задеты новые категории, не затронуты. А вот это большая проблема, понимаете? Большая проблема, потому что если бы появились эти новые категории, вот крупный бизнес, олигархи, ну, они у нас от чиновников не отличаются, и появились бы пропагандисты, то под этим... Был бы большой смысл. То есть был бы сделан шаг вперед, а все уместилось опять в этих пресловутых силовиков, которых, еще раз повторяю: обвешивают санкциями, как новогодние елки. Уж Бастрыкин с Золотом, по-моему, я даже не знаю, в каких только списках они находятся, а так-то магнитского и заканчивая всякими другими. Поэтому несущественно не это все. Марк Захарович, вот вы сейчас упомянули фамилию Ярина правильно да. я правильно произношу да, он фамилию. Ярин, ярин, ярин. да. Он а, как раз формально глава управления внутренней политики у меня да. вот такой вопрос вот такой а, серый чиновник очкарик может прийти а, в россии к власти после путина но конкретный ярин нет конкретный ярин нет а вот чиновник как таковой по месту во власти да потому что путин именно таким был Путин не публичный был фигурой. Путин не был там харизматическим политиком. Это был просто, он выполнял роль преемника. Его назначили на эту роль преемника. И как раз-таки его реноме серого чиновника, оно как раз сыграло ему в плюс. Выбирали именно такого. Не нужен был яркий, необычный, нестандартный, типа Немцова. Преемником Ельцин выбрал именно Путина. Там было две причины. Первая, то, что он действительно чиновник, и он чиновник из ФСБ. То есть, чиновник из спецслужб с соответствующим бэкграундом. Вот. Это сыграло значительную роль. Ельцин и его семья хотели себе обеспечить безопасность. Но в существе своем, да, как, знаете, Адарно, такой знаменитый социофилософ, говорил о том, что вообще с самыми выдающимися... Управленцами могут стать только те, кто умеет подчиняться. Кто сами являлись управляемыми. Вот Путин идеальный в этом смысле кандидатура. Не было лучшего подчиненного, чем сам Путин. Это известно и по его работе в Ленинградском КГБ. И в дальнейшем у того же Собчака. И именно такие люди в России, подчеркиваю, именно в России, делают бешеную карьеру в качестве преемников. Представить себе Путина, реально сражающегося на позиционном митинге, а реально, так сказать, рискующим быть отравленным боевым отравляющим весом абсолютно и совершенно невозможно. Это человек совершенно из другой песочницы, как у нас говорят. Поэтому, конечно, такой тип и будет востребован. И если Путин подбирать будет все преемки, только такой человек и придет на его место. Это не будет какая-то яркая фигура политическая и так далее. Но в принципе в окружении Путина таких и нет. Я просто не знаю таких. Вот. Но это точно будет не, не Ярен, да. Ну, может быть, это будет, мог бы быть, не будет, но мог бы быть война какой-нибудь, да, из молодых. Знаете, как при Сталине было ленинградское дело, да, Кузнецов да. было, вот расстрелянное, помните, они были, да, да. достаточно подающие надежды чиновники, причем. Военные и так далее. Вот, э -э -э, их просто ухлопали, потому что они начали какую-то такую маленькую реформу послевоенную, но их все равно расстреляли. Ленинградская группа, так называемая. Вот война, вот типа такого, понимаете. Вот тоже, если что, в расход пустит. А, Марк Захарович, а хотел бы перейти к еще одной очень интересной теме, а, озвученной депутатом, вице-спикером а, Толстым о том, что Россия готова выйти из ПАСЕ и как бы эта площадка нам не нужна. России, и у нас там нету союзников, главное, что он сказал. Как вы видите, вообще выйдет Россия из ПСЕ, и ну, нужна ли действительно Россия эта площадка? Как это все происходить будет? А там вопрос уже не о ПСЕ. Вопрос о всем Совете Европы. Россия состоит в Совете Европы, да? Mm -hmm. а, когда она вошла в нее в конце 90-х, во второй половине, э -э Россия приняла, это же в значит подписала конвенцию прав и свобод граждан, европейскую конвенцию, по которой возникла юрисдикция Европейского суда по правам человека. Внутри структуры Совета Европы есть не только парламентская ассамблея Совета Европы, о которой вы сказали, есть парламентская ассамблея ОБСЕ, mm -hmm. есть само ОБСЕ, есть ДИПЧ ОБСЕ, есть структуры сайт министров, сайт Европы. То есть это такая разветвленная сеть, но шапочная основной структура является сайт Европы. Вот. Россия почему оттуда оттуда может вылететь, то собственно говоря, потому что Буквально впервые, такого не было никогда в Совете Европы, среди стран, входящих в него, признающих вот эту конвенцию и, соответственно, подчиняющихся обязательным, подчиняю, обязательным решениям Европейского суда по правам человека. Россия первое, которая по 39 правилу, так называемому о немедленном освобождении, она принимается в ускоренном порядке, это решение судом не освободило Алексея Навального отказался исполнять решение по 39-му правилу. Это беспрецедент. Никто так не делал в Совете Европы среди стран-членов. И сейчас стал вопрос о создании, там есть такой механизм трехстороннего мониторинга, по которому, собственно говоря, может быть принята процедура решения о исключении России из Совета Европы. Я также ремаркой напомню, что благодаря членам Совета Европы в России не применяется смертная казнь. На нее действует мораторий по 6 статье. Как только Россия оттуда выпадет, в принципе, у нее руки развязаны. Поскольку мера, ну пенология такая, в диспозициях статей особенной части Уголовного кодекса есть. Высшие меры наказания – смертная казнь. Она есть, но она не применяется и заменяется всегда пожизненным заключением, если выносится именно такое наказание. Так вот, поскольку Россия нарушила взятые на себя международные обязательства по исполнению решений Европейского суда по правам человека, и в частности по 39-му правилу по кейсу Навального, то действительно Совет Европы сейчас может рассмотреть вопрос по процедуре об исключении России из Совета Европы. И на опережение играя, вот этот Толстой, а он формально возглавляет, действительно, будучи депутатом Государственной Думы, возглавляет делегацию России в Парламентской Ассамблее Совета Европы в Страсбурге, но, естественно, являясь видным лицом как бы по всем тематикам, по всем переговорам, по членству вообще в Совете Европы, он к этому прислонен наряду с, с официальными э, послами, которые там работают от России, МИДом ну, и, так далее, и так далее. А я думаю, они просто пытаются сыграть на опережение. Если они поймут, что их действительно будут исключать, они выйдут сами. Там сказать, заявив об этом, но ну, процедура предусматривает не одномоментный выход это тоже какой-то лак временной. Но тем не менее, мне кажется, просто эти заявления делаются для того, чтобы опередить любые действия со стороны Совета Европы по исключению России. Ну, потому что это там позор. Плюс исключение из-за Навального, ну это как бы для них как бы это уязвление большое, они же из себя что-то изображают, а тут какой-то Навальный, какой-то обычный политзек, да, еще из-за него исключили целую Россию из целого Совета Европы. Поэтому эти заявления, ну есть пропагандистский характер, но я думаю, что это все уже давным-давно много раз обсуждено. Я первым, как бы публично говорил еще много-много лет назад, что рано или поздно путинская система приведет к тому, что она выйдет именно из этой структуры, Совета Европы это главная организация, которая состоит. Из ООН-то ведь нет таких условий и исключения, поскольку вы знаете, Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности. Соответственно, суставом ООН, пока ООН существует, Россия оттуда исключена быть не может, у нее право вето. Понимаете? А Совет Европы это немножко другое. Это дает не только э, какие-то издержки в виде обязательств для России, но это дает и массу преимуществ, вот невероятное количество. Там, это касается экономики, это касается и политических вещей, это касается, ну в общем очень много всего. Да? И относительно универсальной юрисдикции здесь есть масса преференций. Вот Беларусь не состоит в этой Европе, ее исключили. Оттуда формальному предлогу продолжение практики смертной казни в Беларуси. Вы знаете, что там смертная казнь применяется. Вот Ее исключили. Вот Россия хочет э, избежать вот этой процедуры исключения. И э, сейчас уже они между собой обсуждают. И я думаю, это очень закономерный итог. Это не какая-то вот одномоментная Какая-то совершенно необычная э, позиция, которая высказана этим Толстым и ему же подобными всякого рода э, деятелями от Единой России в Государственной Думе или там в правительстве, или в МИДе и так далее. Они многие на разные лады это повторяли и очень давно. А я думаю, что это уже сложившийся один из вариантов. Такой план А, план Б, план С как себя вести в случае, если сложатся вот такие или другие обстоятельства. Так что, мне кажется, они прокладываются под будущее решение. Марк Захарович, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, через пару минут вернемся, не отключайтесь, большое Спасибо. Мы возвращаемся в программу Политинформания радиостанция Народная волна Чикаго. ведущий Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Мы продолжаем беседу с российским политологом, адвокатом, видеоблогером Марком Фегиным. Марк Захарович? Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. А В начале первой части нашей передачи я поздравил с 90-летием Михаила Сергеевича Горбачева. Ваше отношение... К этому политику, к этому человеку. А как вы считаете, что у него получилось и что у него не получилось, к сожалению? Ну, я к нему отношусь негативно. Вот, это моя позиция давняя. Я в свое время в конце 80-х годов составил в антисоветских организациях, в частности, в Демсоюзе, партия-демократический союз, и у нас там как-то не очень принято к нему было хорошо относиться, мягко говоря, выражусь. Вот, конечно, с исторической уже дистанцией можно сказать, что, наверное, тогда это было отношением людей, особенно антикоммунистов, я к таким относился, предельно негативным, презрительным даже, особенно после вильнюсских и тбилисских событий. Да, в общем-то, и после 1991 -го года в Фаросе его сидение, оно как бы не добавляло. Не говоря уже, в принципе, что не было принято в нашей среде тогда, где молодых, радикальных относиться с уважением к советскому руководству. Сейчас, конечно, я отношусь куда спокойнее, я могу оценить, что получилось, что нет. Вы понимаете, какая вещь. Ну, Горбачев, по сути, был у власти там, ну что такое, там, 5,5, 6 лет придя в апреле 1985 года и покинув в декабре, ну фактически в декабре 1991 -го года, да, 1991 -го после августа событий Путча, не такой большой срок, да, не такой большой срок э, по сравнению с Путиным, да, который вот уже 21 год сидит, согласитесь. Да. Наверное, если бы он э, пришел чуть раньше или ушел чуть позже, может быть, что-то бы удалось сделать больше, что создало бы препятствие для возвращения в каком-то виде, в видоизмененном, конечно, совка. Вот как мы говорим. Он этого, может быть, и хотел, но по-другому. При всех своих социалистических изворотливости, при всем своем советском опыте, при котором он знает, чего можно делать, чего нельзя. Я бы сказал, что Горбачев мастер именно в этом. Что можно говорить, что нельзя говорить. Этот человек даже в 90 лет понимает, что лучше так Кремль не дразнить слишком сильно, занимать резонерскую позицию. Он и в молодости был такой же. Вот. Были ли у него достижения? Главное его достижение, что он не неволей хотел он того или не хотел, он эту советскую власть и советский режим не свергнул, да, не сложил Ну, так получилось. Может, он этого и не хотел. Развался этот он сам даже сегодня говорит, что он не хотел СССР, чтобы оставался. Ну, просто СССР мог оставаться только как э, с коммунистической идеологией, идеологией, такой советской сверхдержавы. Такой, вот. А поскольку рухнула идеология, а постепенно и рухнула советская власть как таковая, Потому что, ну, к концу 80-х, вот, начало 90-х, я вот очень хорошо помню, говорить о советской власти как о чем-то монолитном, о чем-то, что могло бы еще десятилетия существовать, уже не приходилось вовсе. Несмотря на то, что многие говорят, что Советский Союз был прочнее, чем нынешняя политическая система, созданная Путиным, это не совсем так. Я помню, что конец 80-х, начало 90-х означалось, собственно, такой эрозией, таким разрыхлением всей государственной машины, что Дальше она существовать не могла, на мой взгляд, точно вот, Несмотря на то, а наряду с тем, вот, путинская машина демонстрирует куда большую живучесть Но у меня свое объяснение, я считаю, что это просто причинами капитализма вызвано Потому что распределительная система, она вообще не жизнеспособна И что в конце 80-х, начало 90-х, что еще через 20 лет, она всегда такой будет Любая распределительная система может существовать в условиях тотального концлагеря Ну, как в Северной Корее маломальски свободное существование ну, в масштабах Европы или какого-то восточноевропейского пространства невозможно в принципе. То есть, оно рухнет с неизбежностью. Вот, поэтому за Горбачевым можно признать, повторяю, волей-неволей, но то достижение, за которое, там, не знаю, достоин Нобелевской премии, которую он получил, или не достойно, то, что он все-таки этот советскую систему, он ее, конечно, вогнал в могилу. Вот. Не он единственный, но внешние факторы повлияли, но он, он ускорил это, существенно ускорил. И за это ему можно сказать, в общем, слова спасибо и выразить благодарность. Создал ли он что-то? Вот я вот тут не уверен. Понимаете, вот что вот он создал? Систему-то он разрушил, да. А вот создал ли он что-то? Он не создал даже каких-то предпосылок для того, чтобы страна которая осталась после СССР, ну, прежде всего, России, которая наследницей СССР является, чтобы она не вернулась к тем же порядкам. Вот ни он, ни Ельцин это не сделали. Ну, про Путина и говорить нечем, там так ясно. И это, конечно, мне кажется, не то, чтобы это его вина, она вина-то понятно, но это э, и недальновидность и вот это, как вам сказать, традиция, которая никогда не уходила из советского и постсоветского руководства. Вот эти люди замкнуты на том, чтобы эта система себя воспроизводила раз за разом. Вроде бы казалось, от нее уже ушли, и она опять удивительным образом, как феникс, так сказать, возникает. Там, где ее вообще не ожидали. Чего вы не возьмите, вы увидите рецидивы из прошлого, возникающие прямо на глазах. Вот это День Победы, как они празднуют. да, Это такие худшие брежневские образцы. Но только там хотя бы ветераны живые были. Там было кому говорить, слушайте, ну, я ветеран, я хотя бы воевал. А эти-то какое отношение к этому. Но ну, это абсолютно советский нарратив. Вот я его вот усматриваю. И чего не возьмите. Образование российское нынешнее, в нем советчины море. Я вот сам советский школьник, я закончил в 1988 году, поступил в университет на юридический факультет. Но я помню все эти советские дикие, совершенно коллективные порядки. Комсомолы чертов, понимаете. И сейчас я вижу, что они, не зная другого опыта, или ностальгируя, возможно, потому что Путину скоро 70. Он-то уж точно это все застал и сам был частью этого всего. Они это воспроизводят, вот эти юнармии у них какие-то, там в пилотках ходят, Понимаете, как, какая-то совершеннейшая дичь вот э, с, с этими методичками, единой системой преподавания истории там, и так далее, с запретами, борьбой с экстремизмом. То есть это все очень напоминает там какое-нибудь обществоведение. Вот я его... С Дрогани вспоминаю. этот советский предмет и ему подобные же, которые в школах проходят. Но про институт и говорить нечего. Там, Марк Захарович, такой хотел бы еще один вопрос задать насчет Горбачева, но в другой плоскости. Смотрите, мы с вами ровесники, и, значит, мы видели, мы в каком-то смысле дети перестройки. А вот люди, которые сегодня занимаются пропагандой, в среднем это 65-й год рождения, 75-й, Шейнин, Норкин, тот же Соловьев приблизительно, как вы думаете, они постарше, почему... они постарше, Ну, он 63-го года Соловьев, но да, в принципе, ну, вот, в принципе, 71, да. Я поэтому как бы, ну, это для меня... Но, но я становится. имею в виду 65-й, 75 вот дети перестройки, да, когда Горбачев пришел к власти, да, это все да. были еще школьники в каком-то смысле. Как вы думаете, почему они стали такими м -м, пропутинцами, такими вот ура-патриотами? По большому счету, опыт должен был быть другой. Я, вы знаете, думаю, что, ну вот все, кого вы перечислили, если речь о пропагандистах, то практически все на 100% там идейных людей нет. Это люди меркантильные, это люди циничные предельно. Просто мы видели из истории там, того же этого мерзавца Соловьева, как он, а, значит, что-то там пел в 90-х про свободу. И даже в нулевых, когда разгоняли НТВ, в самом начале нулевых, когда Путин пришел к власти и отнимали Гусинского телеканал. Он ну, там что-то рассказывал на какой-то тусовке возмущенных журналистов, что вот смотрите, губит свободу и так далее. Этот человек, он же как бы очень расчетливый. Он про деньги, он не про какие-то большие идеи. Я-то вот, например, его не считаю даже умным особенным человеком. То есть, это обычный такой персонаж, который э, ничем глубоко не занимался. Достаточно серьезно изучить его биографию, чтобы понять, что он чистый мошенник. понимаете, Со сказками, что он где-то преподавал в Америке. Он, естественно, никогда не преподавал. Тут люди уже раскопали. Что он какое-то дискотечное оборудование имел. Был крупным предпринимателем на Филиппинах. Это вот, ну, понимаете, это худший образец, значит, такого советского мошенника, такого, не знаю, фарцовщика. Вот приблизительно такие люди, они, собственно, очень востребованы вот в путинской системе, они востребованы, любого, кого возьмите. Вот Норкин, там, гражданин Израиля, ходит везде, бьет себе, рассказывает про свой патриотизм и так далее. То есть, это все публика очень вторичная по своему э, составу, то есть, это люди, которые вроде как не относились к элите, московской, российской элите, они не были дети партийных начальников. Это была такая э -э, поросль, которая стремилась очень наверх. И для них вот, э, нулевые годы стали комфортными, потому что можно было позадорого продать свою... Значит, репутацию, что они и сделали. Причем они это сделают неоднократно, потому что случись, что помрет Путин, да, эти люди будут в, передовых, в первых рядах кричать, что они спасали свободу слова в значит, условиях путинской несвободы. И это будет обязательно, потому что эти люди за душой не имеют ничего. Повторяю, какой-то Норкин работал на НТВ и точно так же был со своей покойной супругой разогнан оттуда. Но как-то, знаете, пристроился. Он сейчас на НТВ опять и там же вещает. Только совершенно с другим обратным знаком. Поэтому и Даренко вот такой был. И все они были одинаковые. Поверьте мне, в них за душой никогда не было ничего. И поэтому они через все эти годы, они прошли успешно от 90-х до теперь уже 20-х, которые идут. Они комфортно себя чувствуют во все времена. При демократах, либералах, так сказать, условных э и так далее. Поэтому... Какой интерес тут такой же, в этом же, но ну, он по старшему поколение относится, он, мне кажется, 60-му исполнится, вот ему дали орден. А, Просто-напросто они были всегда такими. Это не то, что они такие изменились и так далее. Нет, они всегда были такими. Все, кого вы не копните, их биография начинается с комсомольского активизма и заканчивается вот путинской пропагандой. Люди по-настоящему, находившиеся вне этой системы, которые сами сделали шаг из нее, зачастую. Они до кого не опускаются. Да, таких единиц, таких мало, и в журналистике еще меньше. Но они выбирая между благополучием, вот таким, ценой своей репутации вот этой мерзости, они выбирают все-таки так оставаться принципиальными. И, честно говоря, даже в масштабе одной человеческой жизни, а это всегда, именно так ты соразмеряешь Вот как ее прожить? Прожить ее, будучи человеком благородным, придерживающимся принципов? Или же жить благополучно, хорошо? Правда, не всем это дается, но тот, кто вылизывает жопу так мощно, как Соловьев, он имеет дачи в ком на озере Кома. На Кома, по-моему, Лилага Маджора, где у него это? На Кома. Кома, там. Кома, да. Кома, да, ну, вот там, вилу себе приобрести и так далее. Но, знаете, не для всех это является мечтой. Вот есть люди, которые как бы из самоуважения вообще, так сказать, удовольствуются малым, но остаются исключительными, понимаете, исключительными по своим личным качествам. Их могут ненавидеть, их могут презирать, их могут гонять, их могут сажать в тюрьмы. Но эти люди не теряют самоуважения. Вот у таких людей: Норкиных, Соловьев, Шейниных там ни о каком уважении других и ни о каком самоуважении речи не идет. Это совершенно мерзотная среда. Марк Захарович, вот вы, вот Гена упомянул о том, что мы с вами люди одного поколения. Вы сказали, что вы ä, закончили школу в 1988 году и поступили на юридический факультет. Мы с Геной закончили да. школу в 1987 году и У -у -у. по определенным причинам ушли в армию, так что пускай наши радиослушатели займутся математикой. Ну, да. Я но ну, у, у нас кафедра была у юристов в моей провинции там просто я сразу и а потом я в 22 года стал депутатом, мне выдали этот военный билет и я срочную службу не проходил я стал офицером запаса вот но к чему я задаю вопрос вы знаете я помню тоже хорошо это время и помню ощущение перемен это действительно очень очень сильно чувствовалось и по газетам и по спектаклям и потому что стали показывать по телевизору то есть по всем вот этим как бы жизненным приоритетам все это это было видно а, чувствуется ли сейчас в россии что к этому хотя бы идет или все-таки это такое болото а, брежневского периода нет это не чувствуется я очень хорошо помню ту атмосферу я очень хорошо я был частью ее вот но я был молодым человеком конечно но я состоял в разного рода организации и вообще атмосфера была насыщенной этой надеждой, uh -huh. мы чувствовали, что все катится к переменам, мы чувствовали, что она вот эта система не жизнеспособна, что советский мир уходит. Он уходил постепенно, не сразу, ну, быстро, но не сразу. Он уходил сначала через действительно исчезновение вот этой партикулярности советской в газетах в прессе. Ну Тогда были только газеты и телевидение. Телевидение было даже более отставало, оно чуть попозже началось. А вот издания, типа перестроечные огоньки всякие и так далее, они же очень быстро эту создавали атмосферу свободы, гласности. Помните анекдот, что я тебе э, такое сейчас прочитал в передовице правды, но это не телефонный разговор, я тебе приду, лучше расскажу. Понимаете? То есть, э, атмосфера была такой, что это разлито было в воздухе. Сейчас такого, конечно, нет. Абсолютно точно нет. Ну, во-первых, времена не повторяются один к одному. То есть это не обязательно будет сопровождаться ровно теми же вещами, которые были ну, импонентны, свойственны тому времени. И по ним можно точно определить, что мы находимся на старте каких-то перемен, что скоро это произойдет. Там ведь вы же понимаете, советская эпоха клонилась к концу на протяжении долгого времени. Вот Амальрик же написал книгу «Закончится ли СССР», распается, по-моему, в 84 году, вот эта вот книга, да? Uh -huh. И он написал ее в 60-х. Ну, забыл уже, я ее читал, конечно. Но... А сейчас даже нету такой концепции, откуда придет конец Путину или путинизму. Сейчас вот уже, кстати, знак равенства ставят, потому что было принято считать, что это вне внеидеологическая система, отсюда ее жизнеспособность. Но ну, нет обязательства соблюдать, там, строить коммунизм там, или что-то. И при Путине от этого свободны. Но, вы знаете, я вот думаю, что за последние, наверное, что-то с 2014 года все-таки, за эти семь последних лет все-таки идеология сложилась, властного класса сложилась. Это путинизм. Это особенная такая, самобытная в чем-то, а в чем-то повторяющая классические фашистские совершенно системы взглядов, мне кажется, идеологическая такая вот конструкция, со своими, повторяю, особенностями, но очень напоминающая корпоративное государство, вот она сложилась. И она оказывается чуть более устойчива, значительно более устойчива, чем поздний брежневизм и последовавшие вот эта чехарда со смертями генсеков Черненко, Андропова и приходом. Тогда, знаете, как говорили, молодой генсек Горбачев. Он пришел, он был что, 55, что 55, 54. 54? Да, 54 64, но да. Молодой да. генсек, вы понимаете? Молодой генсек 54 года. Сейчас, учитывая... Характер перемен, особенности времени, не в России, а в других местах, ну, это, в общем, даже незрелый, это уже какой-то такой перезрелый политик. Часто пораньше приходит, существенно пораньше, в Европе мы видим это, где-то в Америке, например, позже, но, но, но все равно, это другие критерии, понимаете? Там ты не мог раньше попасть, ведь исходили из критерий тогдашних политбюро или там Кандидат-член Предрочник, член ЦК. Это все-таки люди, где есть возрастная планка. Ты не мог там в 30 лет попасть в ЦК. Это невозможно. В Политбюро раньше там в 50 невозможно было попасть. А уж Генсеком стать это в 54, это было бы немыслимо. И поэтому он считался молодым. Вот сейчас нет даже вот такого, знаете, подходца. А кто же его сменит, Путин? Вот. Да, наверное, Путин может иметь свои отдельные планы. Но... Эти планы включают наличие преемников. Даже не преемника, а преемников. И это точно не будут люди-юноши. Я не думаю, что там будут 35 лет, 40 лет. Там таких не будет. Там планы строятся на людей куда более солидных по возрасту. Мне кажется, что там, наверное, не исходит из какого-то концепции коллективного руководства. Ведь надо отдать должное, что, несмотря ни на что, на всю тоталитарность, тотальность системы, в которой мы жили, в советской, но коллективное руководство было. Я вот читал, например, стенограмму Политбюро. То есть я могу сказать, да, генсек, да, культ. Вот. Неважно, Брежнева или Андропова, культы все равно были. Это было частью идеологических требований, собственно говоря. Коммунистический идеолог без этого не живет. И очень важно концентрироваться на имени, на персонале, Но было коллективное руководство. Там голосование в Политбюро были, были большинство, меньшинство. То есть, ну, удивительное дело. Да? Никакого единогласия не было. А сейчас такая жесткая авторитарная система с тоталитарными элементами построена пирамидально решение принимает финальный главный арбитр главный сюзерен скажем так и какие решения он примет относительно того кто станет его преемником ну в общем можно можно предполагать только. Марк Захаревич, хотел бы быстрый вопрос, у нас катится время очень быстро, ответ на две, две минуты. А вопрос о памятнике, а что это такое было с, с Дзержинским? Как с Лубянской, так, площадью? Лубянской площадью. С Лубянской площадью, как-то это все выглядело. Нет, то, что сейчас прям происходит, это вброс. Вброс, чтобы отвести от темы Навального, это однозначно. Посмотрите, кто этим занимался. Это люди, которые по методичке, которая с АП была спущена от Громова, они этим занимались. Но с точки зрения целей, безусловно, они хотят вернуть памятник, и Путин хочет вернуть памятник. Потому что, вы знаете, там такая реинкарнация. Они, восстанавливают памятник Дзержинскому, хотят как бы вернуть Андроповский КГБ. Они просто заходятся от счастья, вспоминая андроповские времена. Они считают это блестящим веком КГБ. И поэтому, восстанавливая памятник, они хотят восстановить именно это. А не какие-то ленинские нормы. Там. Да и сам Дзержинский еще, тот еще был персонаж. Не-не, я думаю, что здесь, здесь символизм очень важен. Марк Захарович, буквально 1-2 минуты максимум, а вот нас с Геной часто а, обвиняют в русофобии. Многие не понимают а, значение этого слова, а любой адвокат всегда для него слово имеет очень четкое понятие и а, обязательно значение. А вот для наших радиослушателей чтобы они понимали вообще что обозначает слово русофобия потому что российская власть всегда этим крутит как бы манипулирует, манипулирует этим словом что такое русофобия ну понятно что в русофобии всех евреев либералов всяких там э, врагов народа и так далее. главными русофобами из чего исходит критерий дело даже не в том что это там э, что означает с латинского а это деятельность власти в России, она главный русофоб, потому что она существует для изведения русских со свету, и это гораздо важнее. Одна пенсионная реформа, проведенная Путиным, это удар русофобского масштаба такой, что ни один значит кажущийся там недоброжелатель русского народа такого эффекта не произведет. Они извели столько народу этой пенсионной реформы, ну, в сочетании там, с коронавирусом пандемии что это еще надо у них посмотреть кто там чемпион поэтому я вас уверяю что в русской истории так сложилось, что главный русофоб это власть в россии просто это русские не понимают салтыков щедрин великий русский писатель и любите ли вы его как писателя я как писатель, он мне не близок, но это, безусловно, большого масштаба писатель, и история города Глупого и все остальное, это, безусловно, произведение о русской жизни, масштабов такого, что мало кто это написал. Просто, ну, с других точек зрения, там, не знаю, Гоголь какой-нибудь, но это, безусловно, Салтыков, он слишком социален. Он... Как бы актуален. Его притчи, они притчеобразные, так сказать, э, сюжеты, они э, все о русской жизни. Но это просто мне не очень близко, но, но мне всех сомнений масштабная фигура. Конечно. Марк Захарович, одним словом, что будет через год? Приблизительно все то же самое, что сейчас. Большое вам спасибо за это интервью. Берегите себя, Крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. До следующего раза. Спасибо вам до следующих встреч. Спасибо.